Здравствуйте, меня зовут Александр, я сварщик-демонстратор группы компании ТСС. Сегодня у нас на обзоре будет аппарат ТСС Dual ДВГ-500. Это сварочный генератор двухпостовой. Что такое двухпостовой? То есть есть возможность варить сразу двум людям от одного источника. Давайте посмотрим на его панель. Итак, начнем с того, что на агрегате есть защитный щиток. Он защищает... В процессе работы, от попадания капель воды, каких-то механических э, взаимодействий с ним, которые ему, естественно, нежелательно, под щитком, находится панель управления. Давайте смотреть на нее, что есть в аппарате. Итак, рассмотрим, что есть на панели управления. Ну, как мы видим, здесь есть э, полное разделение. Пост номер один, пост номер два. Как это понять? Вот здесь написано. Пост А, пост Б. Все. То есть это у нас управление одного поста, это управление другого поста. Пошагово давайте разберем, здесь тоже все очень интересно, давайте пошагово разберем, что аппарат умеет. Первое, это выбор режима сварки. В предыдущих видео мы уже говорили, что у нас есть сварка резко-строжкой, это отдельно, если будет интересно, снимем видео. Сварка ММА, то есть сварка плавающим с штучным покрытым электродом, но для целлюлозных электродов, то есть покрытие, помните, да, я ломал электрод. Покрытие э, бумажное, то есть целлюлозное. Для него нужна э, измененная вольтамперная характеристика. То есть здесь она будет полого падающая, а в обычном режиме ММА там будет круто падающая. То есть ММА это сварка плавающим со штучно-покрытым электродом. Мы об этом уже говорили далее. Есть функция режима тиг -лифт. То есть э, об этом мы тоже, тоже с вами говорили. То есть это аргонодуговая сварка, но поджиг ее осуществляется, поджиг дуги, поджиг осуществляется касанием, то есть оттягиванием дуги. И Отдельно на этом остановимся, к аппарату идет отдельно комплектующее оборудование для сварки порошковой проволоки в полуавтоматическом режиме. Плюс к этому, можем регулировать ток напряжения, либо силу тока, либо напряжение. Напряжение мы будем регулировать на полуавтоматической сварке, а силу тока мы будем регулировать на всех остальных режимах. Здесь будет соответствующая индикация. То есть э, здесь будет не аналоговое, как у многих наших конкурентов, а именно цифровое. Плюс к этому, в режиме ММА, все указано, все показано, ничего сложного нет. В режиме MMA, обычный режим рассмотрим. Есть регулировка форсажа дуги, видим, да, аналогового типа, форсаж дуги. Функция горячего старта. Что такое форсаж дуги? Форсирование дуги, то есть увеличение силы тока в процессе сварки, ничего сложного. Горячий старт, ток набрасывается на дугу изначально при поджиге, чуть больше. Все, для облегчения поджига. Все просто. Дальше. Пульт управления. Отдельно его сейчас в видео покажем. Пульт управления работает на обычной электродуговой сварке и на полуавтоматической сварке, То есть и на тиге. То есть все режимы мы можем подключить к пульту управления. Зачем это нужно? Ну, для того, чтобы силу тока менять не вот так. А отдельно на пульту где-нибудь далеко, где мы находимся где мы варим. То есть это удобно, это удобство. Плюс к этому обратите внимание, у нас есть болт заземления. То есть у нас аппарат, он полностью безопасен, его можно заземлить. Есть два э, байонета э, для подключения э, массы, клемма массы и электрододержателя. Они э, по цвету отличаются от плюс. Минус, не перепутать. Этот пост работает на э, максимальном силе токи 300 ампер. 350 ампер, у извиняюсь. 350 ампер максимальной силы тока. Минимальная сила тока 30 ампер. Плюс к этому, это нет у наших конкурентов, но здесь это есть. Это очень важная функция для э, продажи и для стройки, в принципе. Включение и отключение функции VRD. Функция VRD... Также она будет с индикацией цветовой. Здесь зеленая лампочка будет загораться. Включенная функция ВРД понижает холостой ход здесь до 20 вольт. То есть напряжение падает до 20 вольт. Это используется для, ну скажем так, если правильно прямо по ГОСТу сказать, и вам голову не забивать сильно, в сырых помещениях, то есть в сырых условиях труда, то есть когда у нас влажность превышает 65%, по-моему. Далее, и индикация перегрузки, то есть если мы перегрузили наш аппарат, он устает, загорается желтая лампочка, все очень просто. Что есть на втором посту, то есть пост 2? Как вы обратите внимание, внимательно, я не буду повторяться, все то же самое. То есть у нас два поста полноценных, неурезанных, что здесь мы тут только, только варим электродом, а здесь мы, например, варим э -э, тигом. И здесь, и здесь функционал одинаковый, но он разделяется по силе тока. 500 ампер максималка, здесь 350. При этом сваривать одновременно можно в разных режимах, но максимальная сила тока из названия всегда в названии указан ответ на ваш вопрос 500 ампер максималка идет 500 ампер то есть когда мы свариваем одновременно максимальная сила тока сварочная 500 ампер плюс к этому на аппарате как мы можем видеть у нас есть розеточки здесь у нас розетки на 16 ампер 230 вольт да, то есть мы можем подключить там болгарку, дрель еще что-то такое и на... Э трех трехфазная розетка. Также для дополнительного подключения. Для чего это нужно? Вот представьте, один сварщик варит. Вот я, например, сижу. Второй сварщик варит. И у нас аппарат, э агрегат нам позволяет оставить остаточное напряжение для использования в 7 кВт. Мы можем подключить все, что угодно. Как я уже сказал, бар болгарку или дрельку. Все, очень удобно. Плюс к этому, как я уже говорил про функцию ВРД, она не только, подчеркиваю это, не только на одном посту, также и на втором посту. Вся индикация абсолютно одинаковая. Что на одном посту, что на втором. Это два полноценных, по сути, если по-простому, два полноценных сварочных аппарата. И это здорово. Далее. Если, ну, самое главное, в, любых, э, в любой строительной технике, это техника безопасности. Как она здесь э, работает? На самом деле элементарной проще некуда. Чем проще, тем лучше. Нажали на красную кнопку, аппарат вырвался. Все, все напряжение упало. Это важно. Опять можем запустить, аппарат будет работать. А поближе давай посмотрим. Как разобраться? Вы видите, что здесь все по-русски. Здесь все по-русски. То есть клиенту можно объяснить, что вот здесь никто не запутается. Даже, скажем так, человек без среднетехнического образования. Спокойно разберется. Нагрев. Выключение, включение, запуск, обороты двигателя. Это тоже важный момент, смотрите. Холостой ход, нагрузка. Что такое холостой ход? Экономия, экономия топлива. То есть э -э, агрегат будет работать, но нагрузку максимально выдавать не будет. То есть мы, например, там сменкой люди там на обед пошли, не хотят глушить, без проблем холостой ход поставили. Собираются варить, дали нагрузку, подняли обороты. Огонь. Подогрев масла. Для чего он нужен? Ну, в условиях... Тяжелых климатических, мы знаем, что даже самое хорошее масло, оно может замерзнуть. Все, в аппарате есть все, все предусмотрено. Плюс к этому, обратите внимание, она будет подсвечиваться. Здесь мы запустим аппарат, только чуть-чуть попозже, все это увидите вживую. Здесь разбираемо, то есть можно разобрать здесь, то есть не вглядываться, а прям, видите, все видно, да даже без подсветки. К уровень топлива, написано уровень топлива, вот уровень топлива, все видать. Дальше включение подключение. Просто так не выдрать. Надо открутить. То есть, если мы хотим дойти до рубильников, при этом, обратите внимание, для безопасности, как, как я уже сказал, если что-то пошло не так вокруг него, нажали, он выключился. Если мы конкретно хотим разобраться напряжение, то есть, где какое подходит. 16-амперный пакетник. Вот идет сюда. Все. Все понятно. Пост один, пост два, пост 3. Один, два, три. Все подписано. Все. Аппарат идеальный. То есть, э, в отличие от наших э, конкурентов no name, как говорится, не будем набрасывать там туда, куда не надо, аппарат очень прост. Далее. Здесь указаны э, вольты, герцы, моточасы. Все в цифровом виде. Все удобно. Э, индикация предупреждения желтого вида. Обратите внимание, даже... Э, то есть... Наша совместная работа с китайским производителем, мы добились того, что даже по цвету здесь все будет отличаться. Перегрузка желтая, заряд батареи, предупреждение желтый, давление масла желтый, охлаждающая жидкость желтый, предупреждение на этом пасту желтый. А вот ВРД зеленый, чтобы даже в темное время суток, либо если человек, например, по какому-то случайному случаю не стал читать инструкцию, он не запутается. То есть здесь есть... Все плюсы именно удобства для любого сотрудника с любой квалификацией. Также подключение пульта управления, как я здесь сказал. Ну, защитный кожух, безусловно, да, чтобы ничего не попало, там грязь и так далее. Здесь идет семипиновый, здесь то же самое. То же самое. Можно менять, вот он семипиновый, семипиновый. Можно менять полярность, это мы отдельно сейчас покажем. Все, то есть это, вы понимаете, да, это два полноценных сварочных аппарата. Давайте теперь посмотрим, что есть внутри. Теперь посмотрим, что у нас внутри. Берем ключики. Здесь все отсеки продуманы, здесь все отсеки открываются отдельно, с ключа. Ремонтные и так далее, ознакомительные. Обратите внимание, все в шумоизоляции, он работает, кстати, очень тихо, очень-очень тихо. Здесь стоит инвертор, такой же инвертор стоит с обратной стороны. Здесь есть у нас пакетники, вот они, все в доступе, все по человече все в доступе. Далее, открываем следующий. Здесь для залива топлива, вот она, открывается, закрывается. Ну, а новая, поэтому мы с сеточкой, кстати, вон там сеточка, есть сеточка, прекрасно. Доступ к генератору, доступ к турбине, доступ к стартеру, то есть, видите, здесь все есть. Индикация топлива отдельно здесь есть, то есть, отдельно есть на э, панели управления, отдельно есть э, на самом баке непосредственно. Далее, Комплектующий находится внутри, но мы сейчас по комплектующим мы расскажем в конце видео. Далее. Выхлопная система из нержавеющей стали. Вот она. Снимается отдельно. Это выхлоп. Все очень удобно. Ничего никуда там не засыпется, не зовется. Руководство по эксплуатации находится даже на двери. Вот она, руководство по эксплуатации. Далее. Сверху смотрим. Также все открывается с ключа. Нужно нам залить антифриз, никаких проблем. Нужно нам залить маслица, все удобно. То есть, все открывается, закрывается. Мотор здесь самый лучший, который можно было поставить. Мотор здесь v -Chai. Он прекрасно себя зарекомендовал. На 30 кВт он, да? 30 киловатт. все. Дальше. Видите, да, мы можем открыть все двери и, по сути, перебрать мотор полностью. Вот, То есть, здесь все в доступе. Открываем. Топливный фильтр, отстойник, форсунки. Масляный фильтр. Все, все есть. Все, полный доступ. Воздушный фильтр здесь меняется. Мы сейчас, еще раз я повторюсь, комплектацию мы рассмотрим аппараты отдельно. Все, все есть, все удобно. Следующую открываем. То же самое. Второй инвертор. Аккумулятор. Блок управления. Все. Все есть. Также огромный плюс этого аппарата, э, ну давайте его назовем даже а а агрегатом поближе немножко, э, это его мобильность. Вот эта ручка есть, конечно же, у каждого производителя, но она имеет свое основание там внизу за раму, не за кожух, а за раму. Плюс к этому здесь, в отличие от конкурентов, здесь самый большой топливный бак 85 литров. 85 литров, о чем это говорит? По сути это мелочь, да, там 75, 70, 85. Он рассчитан на полный бак, на работу 12 часов бесперебойно. Это очень важно. И еще есть э, очень большой плюс этого аппарата. Э, как мы уже разобрались, на панели управления все на русском. Плюс к этому, обслуживание его тоже на русском. Слив жидкости охлаждающей, вот написано, вот у него есть пробочка. Слив масла, вот есть пробочка. Слив топлива, и сейчас кто-то, кто-нибудь сейчас подумает, скажет, ну, вот оно здесь, как бы где-то непонятно. Здесь все рассчитано для потребителя. Здесь 4 пробки для слива на каждом углу, то есть пробка здесь, пробка здесь. Вес агрегата, сколько там? Не помню сейчас, честно говоря, но он легкий и компактный. То есть в отношении конкурентов он прям то, что надо. Пробочка здесь. Поближе посмотрим. Здесь. И здесь. Для чего это нужно? Если нам вдруг нужно полностью слить э, топливо с агрегата, вне зависимости от его положения, крена, наклона, почвы и так далее, где он стоит, это можно сделать довольно-таки легко. Рассмотрим комплектацию аппарата. То есть, тот же самый агрегат. Первое, это пульт управления. Он универсальный. Он универсальный, плюс к этому. Обратите внимание, вот, посмотрю повыше. Вот, смотрите. Открутили защитную крышечку. Здесь есть резьба. И когда мы подключаем дистанционный пульт к нему, обратите внимание, здесь тоже есть резьба. То есть, у наших... Конкурентов назовем их так, есть возможность выдрать провод из э, дистанционного пульта. У нас нет. Здесь все проработано. В комплектации с аппаратом идет два поста. Два, два, два пульта на, на два поста. Они универсальны, то есть взаимозаменяемые. Длинный кабель. Что еще входит? Две маски. Маски здесь, э, мягко скажем так, стандартные. Но, тем не менее, они присутствуют. То есть, это не хамелеоны, они с ручкой. Обычная маска, даже не флип-флэп. А обычная ручка и стеклышко. Скорее всего, здесь стеклышко S9. Так сказать, информация для справки. Также в комплектации к агрегату идет комплект на одно ТО. То есть, воздушный фильтр. Здесь все подписано. Топливный фильтр. Ол фильтр масляный фильтр. Также к этому это еще не все идет ремень ремень запасной ремень то есть все полное то. Также здесь есть подробная аккуратно упакованная инструкция для применения довольно таки э, большая такая вот книжечка все на русском смотрите вот рандомно открыл страницу все на русском, можно прочитать, посмотреть. Довольно-таки хороший шрифт, все видно, отлично напечатано. Также есть отдельно э, руководство по эксплуатации двигателя. То же самое. Но здесь на английском, но в принципе это дублируется в руководстве. Далее. Здесь два... Две клеммы массы. Вот она. Одна. И вторая. Вот, две. Их две. Две клеммы массы. Также здесь два электрододержателя. Здесь э, добротный, хороший электрододержатель. Давайте я даже один достану, покажу, чтобы вы понимали, что в комплектации идет не что-то там, а именно серьезная вещь. 800 ампер. Отлично. Обратили внимание, что здесь нету ни одного силового провода, который бы соединял массу и электрододержатель. Того и не будет, потому что клиент может поставить сюда любой. Но диаметр сечения позволяет сюда поставить даже, по-моему, киловаттные. Далее. Штекеры. По цвету даже отличаемые. Красные, черные. Вилка на 380 вольт. Вилочки на 16-амперные на 220. И все это... Видели, откуда я все это дело достал? В хорошем таком кейсике, тряпочном. Плюс к этому, здесь есть запасной ключ. Давай поближе снимем. Смотрите, открою. Здесь есть запасной ключ, четыре обжимки, даже два запасных ключа. Четыре обжимки. Для чего они нужны? Для улучшения контакта. То есть, то есть, когда мы берем э, оголеем кабель для подключения э, в разъем, мы заворачиваем оголенные провода, и здесь они, у нас есть плотное прижимание. Вот, туда вот так вставляется, делается полное прижимание. Обратите внимание, здесь под шестигранник. Оп. Все в комплекте есть. Все. То есть комплектация довольно-таки богатая. Дополнительно к аппарату продается э, подающий механизм для полуавтоматической сварки э, порошковой проволокой. Что в него входит? Рукав. Довольно-таки такой добротный. Сварочный пистолет. Также к сварочному пистолету идет zip. То есть, как я уже говорил, докупать ничего не нужно. Клиенту предоставляется уже, сказать, все. Здесь хороший четырехроликовый механизм подачи. То есть, сделано для самых тяжелых условий работы. Также здесь есть регулировка подачи проволоки. Вольтаж. Регулируется индикация либо амперы, либо э, вольты. И э, функция, это очень важно, функция протяжки проволоки. Функция протяжки проволоки.